После того, как погиб мой сын, когда нам сообщили, появился его биологический отец, который не видел много-много лет. Когда погиб мой сын, ему кто-то сообщил, естественно. Он прибежал в военкомат переписывать цифры, которые положены за гибель моего сына, я подчеркиваю, моего сына, с которым мы с мужем ростили 19 лет. Муж мой ростил его отчим, сказав, во сколько оценили моего сына государство. Последняя капли моего терпения, ладно, что он получил эти выплаты, но он еще захотел и машину, которую мой сын, рискуя своей жизнью в Сирийской Народной Республике, заработал деньги и приобрел автомобиль. Я считаю, что это, ну, это не человек, это не человеческие отношения, это человек по в алчность. Это не воспитывав ребенка, ни дня, ни одного подарка за 26 лет, не сделав. Так поступать алчно, последнее забирать. Это, ну, в моей голове вообще как бы не укладывается. Как так можно вообще человеку поступать?